Всем привет, это канал Домоволя Таиланд, с острова Самет. Кайфуешь? Кайфую, и мы продолжаем инспектировать экскурсионные маршруты. Вот сегодня приехали на Самет на два дня. Поездка началась с утреннего сбора. Всем 7 утра всех собрали у Хонда по отелям в Паттайе. И через час-полтора мы уже были на пирсе Бампе. А дальше смотрите сами. Все мини-басы приехали на пирс, провели краткий инструктаж, и теперь отправляемся на остров. <музыка> нас сегодня традиционно много, не только наша группа, но еще и другие туристы идут на остров, поэтому у нас было так много вини и отправляемся теперь тремя лодками. Здесь. Нужно заплатить. проходить Вообще, поскольку это территория тоже там парка, здесь вход также платный, но это если вы приезжаете самостоятельно на этот пирс, обычно в организованных группах экскурсионных уже, конечно же, все оплачено. Поэтому там, встречающая сторона просто заявляет, сколько человек, и всех пропускают с копом. На выходе с вокзала рассадка по тук-тукам. Которые тоже уже подготовлены, ждут всех. Да. Весело толпой, да? Да. Домики изменились джунгами, это значит, скоро мы приедем в свой отель. Который находится прямо на красивом пляже. Прибыли. Отель называется у нас Silver Center Resort. О, аренда байка, верно? Отлично. Дети сходили в я? магазин, принесли воды. Что говорят? Я, я говорю, дай мама мне 10 бат. Я говорю, ну на тебе 10, из лади 10. В итоге они пошли с Кириллом в магазин, Кирилл потратил на 3 воды на печеньки 200 бат и сказал, что там ничего не было. Подвязывается. <смех> Время обеда. Сейчас еще будет э, горячее блюдо, морепродукты на сковородке. И будет еще орешка с... курицей <смех> Курица с орешками кэшью. Поэтому сейчас э, не торопитесь, не торопитесь. Вроде едешь как турист, а все равно на себя какие-то организационные моменты берешь, да? Ну, как? Я же потому что знаю. Привычка, да. Знаешь, что надо это. Всех контролировать. Может, им помочь носить оттуда, нет? Я предложил. Не хотят, да? да? лежаков, всем хватит острова, моря, песка, главное впечатление. Я очень рада, что вы все с нами на связи, кто-то прям уже второй раз с нами едет, это очень-очень тоже ценно. Спасибо большое, что везде с нами присоединяетесь. У меня есть для вас небольшие сувениры, так как, возможно, до Нового года мы уже с вами не увидимся и не встретимся. У меня есть для вас новогодние подарки с видами Таиланда. На каждой страничке посмотрите, какие провинции вы уже посещали, в каких провинциях вы еще не были, что там интересного. Обязательно посмотрите про Патаю и сравните ваши знания про Патаю и то, что знает художник этого календаря. Это очень занятно. Мы долго с детьми рассматривали. Назвается и, и ⁇ Найдите 10 домесек ⁇ 10 домесек ⁇ орехами побольше побольше орехов да. вообще обед в этой программе не предусмотрен да, но ну, не включен в программу вот, но поскольку мы обратились в компанию сказали что там у нас будет нами большая группа людей чтобы организовали обед для всех чтобы могли все вместе собраться пообщаться вот и это, подарить небольшие подарочки то есть ну, чтобы был повод вообще собраться и так что то что мы знаем что сейчас все разбегутся да. по, по самету вот, и дальше уже отдыхают все самостоятельно ну, все, все уже поели. <laughs> Мы как всегда последние. Пока разговаривали. Пока на обед у нас рис. А на обед у нас вот такая горячая тарелка с морепродуктами. И чикен кешинет. А, жареная курица с орешками, кэш, и как выдыхаем. Очень вкусно. Очень вкусно. И подача хорошая. Китайцы, конечно. Но они немножко не успевали. Они вышли, не... конечно, из, из, из всех своих ресурсов. Потому что у них физически не хватило места на, на жаре столько рисом у на нас на всех. Ну, ничего. Справись. Собой, собой. После сыдного обеда надо срочно выйти к морю. Очень красиво, когда столы, стулья, шезлонги все в воде стоят. Там вообще Мальдивы. Красота. Это хочется рассказать, зачем мы поехали на Самет. Такой большой группой, и вообще как-то не верлилась. И свои виды. Тот-тот. Знакомьтесь, Таня. Кто еще не знает. Таня хотела очень сильно на Самет два года. Ну, уже почти три. В январе 23-го было бы три года, как я хотела на Самет. А все из-за чего? Из-за того, что три года назад мы сюда приехали, и я хотела купить очень классный браслет из ракушек. Браслет называется Глаз Шивы, продается только в одном месте. Делает его здесь один островитянин местный, и хотела его купить с 2020 года, перед самой пандемией. Но, к сожалению, тогда их не было, браслетов, потом все это началось. И вот только сейчас, спустя три года, я сюда попала за браслетом. Ну, а дальше, как вы понимаете, а поехали все вместе, а давайте, кто еще с нами? Раз, два, три, четыре, пять, набралось 30 человек. Вы на самете? от нашего отеля как говорит они идти совсем тут недалеко там магазинчик да магазинчик там нет это прям на дереве продается прям на пляже смысле он сидел три года под пальмой ждал тебя когда ты пойдешь купишь да, у него банк я очень переживала что он не дождется ⁇ -мо ⁇ Через небольшой мысль следующий пляж. Здесь сразу. Симпатичный барчик с лежанками креолыми. Слушай, это прилив сейчас просто сильный, да? да. Почему так вода близко подходит? Нацеливаю. Просто кайф. Я бы здесь пожил еще несколько дней. А, а вот мы пришли. Это вот. Я думаю, что за украшение на дереве? Здесь 1958 года стоит, продает, да? забрал тот который прям конкретно тебе должен В чем магия называется глаз шивы а еще говорит это это точно спасет еще корону короны нет я знал but picture ah, ah, for picture only ah, okay, thank you. i like i like this yeah, uh -huh. okay. Four, five, six, seven eight. Okay. eight good luck right? yeah. Я счастлива, очень рада. Столько лет ждала. Я больше нигде не видела таких. Одарил просто подарками дос. Ты довольный. Дела подарок. Довольный. Клевый островной подарок. Да. Тайский амулет. Ну и еще один кулончик мы купили, чтобы подарить его кому-то из наших зрителей. Разыграем в одном из следующих эфиров. Вот такой вот замечательный подарок с острова Самет. Так и знала. Нет, ну просто хотела что-то проверить. Это из Шиша аквариуме. Это вообще, это самая моя обожаемая вещь. Спасибо вам большое <р Wolves> Очень круто. О, спасибо большое. <ролосил> Внезапно, да. <ролосил> Внезапно. Это, то есть <ролосил> <ролосил> <ролосил> а, отдыхающий на острове в этом же отеле не из нашей группы, но тоже наши зрители, которые еще и подарок нам везли. Да, но они казались... уже вроде как мы привыкли в городе. Но когда на острове говорят, Татьяна, здравствуйте, вы нам нужны, мы вам кое-что привезли. Что, на остров? Спасибо. Приятная неожиданность. Мы идем теперь в номер. У нас Уно. Вот. Номер один. Семейный люкс. Это что? За красота вставляется. Подожди, подожди. Так, отвлеклись ноги помыть тут, душ за углом, чтобы этот песок в комнату не принести. И посмотрите. Посмотрите, какая красота. Три этажа. Мы думали, тут только бунгал. То есть там с третьего этажа получается вид на море? Все стеклянное. Все стеклянное, да. Пойдем в наш номер, пойдем, пойдем, пойдем. О -о -о -о. Жалко заходить. Жалко заходить, да, и марать. Такой красивый номер. Такой он только на обложках. Шикарный, просто роскошный семейный номер с двумя большими кроватями. Отдельный кушок. Все, Кирилл здесь спит, да? Твердая? Для Кирилл Ну, как раз он на твердом всю жизнь Клеза. спал. Сколеза. Да. Ой, что там? Что там? -ху -ху. Какой. Какой просторный тут можно... Собаку мыть! Трезрящийся, так как он да. потом дрес ⁇ тся. Ну это же семейный, правильно? Чтобы ну, да, всем да. хватило места. Очередь, понимаешь? Очередь, ты Ну да, и это не просто семейный номер, а семейный номер с большой верандой. <с Так, ну и быстренько, что здесь еще есть? Телевизор, холодильник. Холодильники пусто, но зато есть традиционная водичка в комплементаре, Чайничек. Что здесь? Ничего, сейф. Там есть сейф. А в эту сторону. Queen size, queen size. Это queen size. Шкафчики. Шкафчики. Отлично. Я твору повели катать на качелях, а качелях? Ну, вы самостоятельные. Ну, ну давай, заплыв! Где тут у вас? С мостика можно нырнуть? Ну, я вам скажу, с фотоаппаратом плавать такое. Экшн-камеру я не взял, опять она мне, по-моему, совсем уже померла. Сто лет на нее не снимал. Какой же кайф все-таки на острове Самет. Я бы здесь остался на несколько дней, наверное, даже. Что мы с одной ночевкой только? Дни на 20, поехали? да? Дни на 20, да. Здесь можно на было. Вот мне... дней. на самом деле мне понравился вот очень этот ресторанчик. В нем так можно уютно посидеть, поработать. Красота! Приезжайте на Самет, отдыхайте! Здесь здорово! Ну что ж, вечер пришел, мы прибыли на пляж Сайкео, и здесь чуть позже будет фаер шоу Начнется оно в 8 часов, ну, главное, говорят, самое большое и красивое, в ресторане Плой Taley. Плой -талей это что? Морская жемчужина. Морская жемчужина, вот, Спасибо в морской... Ирина да, это прям нам на стриме подсказали, вот у нас тут как раз заодно идет стрим. Стрим идет на нашем втором канале, который называется Тайланд Live. Кто еще не подписан, перейдите, подпишитесь. И приходите на наши прямые эфиры с разных точек, которые мы посещаем. Так вот, позже будет файр-шоу в жемчужном ресторане. Ну а сейчас просто прогуляемся немножко по пляжу, посмотрим на виды, на бары. Все выставились вечерком на пляж со столиками. А некоторые рестораны не только столики, но и прям вот такие на песке классные, уютные места сидящие с пуфиками. О, кстати, это же есть Плой Талэй. Здесь мы будем смотреть паер заказали вкуснях. Дети продолжил, все слопали. А моя заказ... вкусняха тебя ждет. Моя вкусняха меня ждет, да, пока <с> мы тут любимый. общались, ходили. А, Клаб сэндвич детям заказали. Ты что съел? А, свинина была с картошкой. Нормальная? Очень вкусная. Очень вкусная, с вкусная свинина с картошкой. Такая, да. А, Хорошо. У тебя? У тебя сам там я вижу. Я какое-то мясо, которое ты все время на рынке мне хвалишь, нахваливаешь. Да, да. Но сейчас буду пробовать. Будешь пробовать, хорошо. Еще мы заказали вот такие, называется спринроллы с креветкой. Там чисто креветка в тесте. И а. тоже дети уже все почти съели. Да-да-да. Мой каяцай. Фаршированный омлетик. Вкусняшка. Ну все, приятного аппетита. Сам там, а, сам там сказал. Нам нужно успеть быстро поесть, скоро шоу, потому что мы, как всегда, пока со всеми поговорить, погулять. Да. Давай, едим. Началось то самое знаменитое шоу на острове Самет, огненное шоу на острове Самет. И, ребята, не побоюсь повториться огонь. Здесь? Вечерний дожор, дожор кальмарчиком. <смех> Я, в общем, рассчитался, цены тут такие, нормальные. <смех> Короче, вот это вот все, что мы заказали, плюс три пива, она вышла на 2020 бат. Ресторан, ё-моё. <смех> <смех> остров, остров. Там а, продолжается фаер-шоу, но оно такое уже лайтовое. Подрастающее поколение молодежь. Мы добрались до отеля и на этом я хотел закончить сегодняшний день, но надо показать, как выглядит отель вечером. Вот такая дискотека. И перед баром тоже немножко своего поем вчера уложили детей спать прогулялись недалеко от отеля оказалось что у нас здесь прямо в отеле находится один из самых популярных клубов наверное, на этом побережье клубов баров куча народу в общем в нем немножко и приземлились ты как выспалась? выспалась да? ну хорошо все, теперь на завтрак. Как раз осталось полчаса. Завтрак до 10, сейчас полдесятого. Пойдемте. Сюда принести? Пойдем. Так, что на завтрак? Ну, завтрак достаточно богат. Белый рис, жареный рис. Это что? Какой-то карри. Жареная курица с овощами в томатном соусе. Макарошки в томатном соусе. Маггетсы. Ветчина, Колбаску. Съели почти всю. О, ладушки. Это хорошо. Яйца вареные, яйца жареные. И здесь, наверное, джок. Супчик рисовый с мяском. Да, джок. Хлебушек, фруктики. Сухой завтрак вида напитков, лед даже есть, на чувствуешь, чай, кофе и даже могут пожарить яичницу по заказу. Да. <сínt> да. <сínt> -то дети едят. Mm -hmm. Ну, так-то нормально получилось. Как вам, вкусненько? Очень вкусно. Очень, да, лично. Читаешь? Книгу. В общем, у нас вот так происходит теперь отдых. В былые годы, как и многие, мы отправляли сразу путешествовать куда-то по острову, там брали в аренду еще тогда были здесь на, на самете квадроциклы в аренду, сейчас только байки остались, брали квадроцикл, куда-то катались смотрели, снимали, в общем-то нормальная тема для блогера для тревел-блога да, для, для блога об экскурсии но вот у нас другой немножко все-таки, уже теперь нынче отдых семейного типа, соответственно мы, наверное, и показываем как можно отдыхать и для семей кто едет с семьей на экскурсии у нас были несколько семей с детьми, которые тоже поехали на эту экскурсию, Я думаю, тоже вполне себе актуально. В общем, можно поехать на экскурсию. Да, здесь есть несколько вариантов. Можно самостоятельно взять в аренду, например, мотобайк. Или, если вы не водите, можно самостоятельно взять, заказать тук-тук. Или же здесь гиды по собственной инициативе предлагают вам собраться всем вместе, объединиться. И гид вас прокатит организованно по острову, покажет смотровые и покажет пляжи. То есть вариантов несколько, мы не выбрали ни один. Потому что дети очень хотели купаться, вот они пока там купаются, мы сидим. Ну это как раз такой наш формат отдыха, дети купаются, мы чилим на пляже. В общем, всем хорошо, ну хорошо, потом пойдем по И на самом деле я бы сюда, наверное, все-таки приехал на этот остров а, все-таки более чем с одной ночевкой. Вот две ночевки подошло, потому что а, вот сегодня, второй день, можно... А есть такой вариант с двумя ночевками? Ну, ты можешь Все решаемо, заказать да? сколько есть, угодно, заказать, конечно, да, да. И... потому что приезд сюда каждый день. То есть вот как сейчас, второй день, вот сейчас у нас дети покупались и пообедали, и мы бы не уезжали, а просто вместо отъезда положили бы их, ну, посадили бы их в номер, чтобы они отдохнули, Солнечас. там, сунг кто-то поспал, кто-то там в планшетке поиграл, там, в общем, позанимались своими детскими делами, а у нас высвободилось бы два может быть три часа, чтобы взять байк, поездить по городу, по городу, по острову, посмотреть, что изменилось. И, кстати, говорят, что там… Да, у нас такой... были ребята в группе, которые сразу взяли байк, поехали кататься, рассказывают, как там классно. Мы понимаем, что изменилось многое с тех пор, как мы тут были последний раз. Ну, без байка остров вы не увидите однозначно. Байк 400 бат стоит сутки, значит, час 100 бат. В принципе, два часа полноценно весь остров хватает посмотреть. Они требуют, требуют что-нибудь, залог или что-нибудь? Или просто 400 бат и все? Нет, залог 1000 бат. А. И, в принципе, никаких документов больше я не оставлял. Мы нашли что-нибудь интересное Естественно, вообще? Естественно. Вся вот эта сторона острова, на которой мы сейчас прибываем, она вся состоит из песчаных пляжей. Где-то, ну, наверное, с десяток хороших пляжей локации для фотографий интересные смотровые, ну, да смотровые пару смотровых есть да та сторона вся идет скальная там одна бухта только тоже достойная бухта но там отели хорошие такие. а эта сторона вся вот такие коротенькие пляжики на которые стоит взглянуть людям проехать обязательно с просмотром как, как думаете вот хватит два дня одна ночь или лучше на дольше приезжать я думаю вполне достаточно вот вот эта ночь и два коротких дня получается у нас, да? Вполне предостаточно накупаться, назагораться. Кто-то на дискотеку, фаер-шоу есть. Ну, я думаю... Да, все классно. Спасибо, Спасибо. большое. Все, все найдут то, что хотят. Вы, скажу, да, да, вы прям молодец. Самый первый. Сразу же взял мотобайк и погнал. Не теряя времени. Ну, Хорошо. Без байка ничего не увидишь. Так, вы тоже ездили на байке? Да. Два раза или один? А, два раза. А, вчера мы ездили весь день. И сегодня до, но ну, мы продлили еще на час вам но у нас было до трех, мы продлили на час чтобы покататься что чтобы... понравилось а, пляж Ачо. Аучо. а Аучо, да. и какой-то ай-ауэй Ай, ага. они такие особенно когда вода уходит они очень протяженные на смотровую, да, да? Да, да, на, смотровую. Очень понравилось. на самый юг ездили Страшно? Вот. Нет по острову ездить на байке? Ну, первый а раз. Сперва было страшно из-за вот этих вот подъемов? Я вообще второй раз байк беру в Таиланде, потому что один мы раз ездили на Калан, там взяли, ну, там с ребенком еще больше страшного А вот здесь уже более привычно, ну и на второй день уже все освоился. Ну, в общем, хватает времени, да, чтобы за два дня все исследовать? Посмотрим? Да, вполне, да. да. Но это намного удобнее, чем, мне кажется, на санкт потому что там с человека 300, а если вас двое, это уже 600. А здесь, э, это, наверное, лайк. Да, а здесь получают бат. Рублей. Ой, 400, 400 бат. 400 бат. 400 бат. На день, да? да, на, сутки, на 24 да. часа. Ага. То есть если взял два, в следующий день... Ну вы будет. хоть успели покупаться? Да. да ну успели? мы такое старались максимум. Забежали там, стреляли там, забежали, посмотрели. Uh -huh. В общем, самет хорош и на день просто приехать здесь, посмотреть на пляже, на разведку. И на два дня, чтобы здесь переночевать, сходить вечером на вечернее шоу, главное, заночевать и хорошо с утра отдохнуть на пляже. Самет подойдет и на, на несколько дней, и я бы, наверное, с удовольствием сюда приехал, ну, ну не на недельку, но с тремя ночевками давай. вот Мы себе запланируем приехать с тебя с тремя ночевками, потому что, во-первых, мне нравится атмосфера, как тут можно вот прийти, сесть и поработать. Под шум волн, там, под шум ветра. То есть там все заняты своими делами. Там, семья чилит. Таню, Танюша читает. Вот. Я, я монтирую видосик. О, хорошо. Да. Райская жизнь на острове. Нормально, да. по-мужски, мясо. У него ребрышки в красном вине. Очень интересно не торкнул. <laughs> Говорит, мне мясо с вином. <laughs> И карбонара. Тоже с вином. Ну что, вот такой вот у нас отдых, <laughs> совмещенный немножко с работой. Спасибо, дорогая, за идею поездки на Самет. Все было очень круто. Ожидаете следующего раза, когда я захочу что-нибудь купить на Сомете? Обязательно, <свят> Обязательно приедем. Мы пошли на соседний пляж девочкам покататься на качелях. Я вот хочу обратить внимание, тут такой мыс с массажистками, да? да. Прям на луне природы. Вообще крутой тень. Просто полный релаксов. Большую землю мы отправляемся также. Погрузка на скоростные лодки. Вон уже первая группа пошла. Ну что? Да, говорим прекрасной самецкой принцессе. До свидания, до новых встреч. Ждем вас тоже здесь. Мы прощаемся с чудесным островом Самед, но не прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Пока.